Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня мы делаем второй прогноз для знака близнецы на сентябрь месяц. И вначале я хочу поблагодарить Наталью и Лену за донаты. А теперь давайте посмотрим, что дорогие близнецы вас ждет в сентябре месяце. Какие задачи перед вами стоят? Первая это вот задача, да? Интересно. Верховная жрица. Карта м -м, пассивности такой карта уединения, карта погружения в какие-то знания или в себя, карта консультации у астролога, таролога или эзотерика, чтобы разобраться со своими какими-то глубинными задачами и проблемами. Да? И карта говорит о том, что прислушивайся к интуиции, изучая, может быть, что-то эзотерическое, получи консультацию, храни какую-то тайну, Смотри на знаки а, в этом месяце, и это будет тебе подсказкой а, к тому, чтобы успешно решить все свои задачи. Давайте посмотрим теперь а, вторую карту. Туз мечей. Вам идут какие-то новые возможности, да? А, они несут в себе большой потенциал, чтобы чего-то добиться. Да? Возможно, вы поставите какую-то новую для себя цель, а, у вас возникнет какая-то новая идея, да, новые направления а, в делах. У вас будет четко работать, ум вы будете ясно видеть, да, что вам нужно. Вот такое прямо как бы открытие. Но это имейте в виду, что желательно до 10 сентября уже что-то предпринять. да Если у вас какие-то цели и планы на сентябрь есть, до 10 желательно это сделать. Потом Меркурий на 3 недели пойдет в ретро-движение. И там будут уже там задержки, остановки возвращение вас обратно, что-то надо будет, может быть, переделать, во что-то углубиться. Ну вот, до 10-го дерзайте. Карта говорит о том, что проанализируй, в какой ситуации находишься, прими решение, защищая, если надо, свою какую-то правду, свои какие-то цели и задачи, отстаивай да, их, и реагируй быстро и твердо, если необходимо принять какое-то решение. Если вы видите, что кто-то или что-то мешает вам в достижении цели. Это могут быть не только люди, ситуации. Это может быть даже внутренние свои какие-то да, привычки, лень может быть. да. Карта говорит решительно, от этого отказывайся. Задачи надо выполнять, поэтому действовать надо быстро. Давайте посмотрим вторую карту. Шестерка мечей. Карта открытия дорог, карта зеленого света, для того, чтобы, карта говорит, если у вас что-то раньше не получалось, вы что-то не могли чего-то добиться, в сентябре вам дается этот шанс, да, открываются какие-то двери, которые раньше были закрыты. Поэтому нужно действовать. Да. Для кого-то это, карта говорит, что нужно, может быть, для решения вопроса отправиться куда-то в путь, ну или просто необходимо движение, динамика, для того, чтобы решить свою какую-то задачу. Не сиди на месте, да, карта говорит. Хотя карта задачу вот как бы обрати внимание вглубь себя, но это в каком плане? В том плане, что любое дело, любое решение, прислушивайся к своему сердцу, к интуиции, как правильно сделать, да. Не то, чтобы прям сиди. Карта еще может говорить о том, что или вы, да, или ваши близкие могут куда-то уехать, и вы можете быть на каком-то расстоянии, либо вы вместе куда-то поедете, у кого-то может состояться переезд по этой карте, у кого-то это убегание из какой-то сложной ситуации, как будто вам надо, выдается возможность из какой-то трудной ситуации выйти, прям придется быстро принимать какие-то решения. По этой карте возможно изменить свою жизнь, если она вас в чем-то не устраивала, и шансы для этого даются. И если у вас был с кем-то конфликт, то по этой карте улучшаются отношения, прекращаются конфликты, и все решается благополучно. Так. Так, ну все здесь. Если вы работаете где-то в туризме или в перевозках то у вас очень будет много работы. Давайте посмотрим теперь третью карту. Шестерка э, чаш. Карта говорит о том, что будут э, в смысле вопросы какие-то важные, да, вы можете решить через обращение к прошлому. Может быть это прошлый опыт, прошлые люди или просто будет встреча, да, с одноклассниками, там, одногруппниками или э, с теми людьми, с кем вы раньше рядом, может быть, жили, где вы, может быть, работали, да? А Кто-то поедет на родину, или э, ваши родители могут приехать, братья, сестры, какие-то важные вопросы у них могут быть, да? Э, карта, в принципе, приятная, она говорит о том, что э, приятная э, Какое-то будет общение, приятное может быть, воспоминания. Кто-то, может быть, просто начнет альбомы да, пересматривать, переделывать, да, как-то компоновать их по-другому. И вот такие приятные воспоминания могут быть. По этой карте идут еще подарки. По этой карте идут приятные какие-то встречи, взаимоотношения, праздники. Поэтому, видите, такие события очень, в принципе, хорошие. Двери открываются. Люди какие-то хорошие идут, возможности идут. Давайте посмотрим по работе. Карта Сила. Это карта добродетели. Она говорит, нужно на работе проявить всю свою силу и волю. Да? И ты обязательно придешь к нужному результату. Будут, видимо, какие-то ситуации, которые будут проверять вас на прочность. Но вам хватит сил выстоять. Просто вы должны об этом помнить, что здесь нужно поднапрячься. Карта еще говорит о том, что нужен контроль за своими инстинктами и желаниями. Да? Вы должны совладать, обладать да, собой, контролировать свои чувства, эмоции, и тогда вы совсем справитесь. Еще одно, как бы, один совет, что займитесь своим здоровьем. Займитесь, как сказать наведением порядка да, на работе, что-то нужно структурировать, может быть, в документах навести какой-то порядок, да, создать какую-то четкую форму во взаимоотношениях, в инструкциях, по инструкции там, да, работу может организовать. Вот какие-то такие вещи, они помогут прийти к нужным результатам. Для кого-то это могут быть соревнования, выступления рост материального положения будет, может быть в этом месте если вы прилагаете усилия. Так, и совет по этой карте. Будь уверен в себе, в своих силах, прояви силу духа, приготовься к бою, позаботься о своем теле и здоровье, но э, не превышай свои как, какие-то полномочия да, в чем-то. Давайте посмотрим по отношениям теперь. Если вы ищете работу, здесь тоже нужно напрячься. да Я не сказала... Если кризис, то вы его преодолеете вот, благодаря контролю над эмоциями. И по отношениям выпадает карта умеренность, семья отношения». Здесь карта говорит, в чем-то ты не умерен или неумеренно, да, в чем-то ты превышаешь какие-то границы. Да? Вообще, это ангел-хранитель, да? и это четвертый добродетель, умеренность и воздержание карта как бы напрямую говорит ты не умерен или не умеренно в чем-то воздержись может быть меньше ешь меньше пей займись там здоровым образом жизни да или своим здоровьем просто там было указание на здоровье и вот к успеху именно приведет умеренность в чем-то даже лекарство, да если мы употребляем в больших количествах оно может стать ядом поэтому здесь подумайте в чем вы не умерены вы можете повернуть процесс обратно, вспять. Если вы потеряли уже какое-то здоровье, да, или какие-то ситуации вышли из-под контроля, вы можете это все вернуть. Но вам надо подумать, что где вы превышаете вот эту меру, да, в чем вы умерены. Совет по этой карте. Ищи компромиссы. Если две стороны воюют, займи нейтральную позицию. Прояви смирение и покорность. Войди в состояние гармонии, единения с собой и миром. Не напрягайся, и сила восстановится. А, учись сдерживать свои порывы, раздражения, страсти, желания. А, и когда, карта говорит, что когда мы терпеливы в опасной ситуации, да, то мы уже победили. Тише едешь, дальше будешь. А, не торопись в принятии каких-то решений. А, если мы говорим про отношения, вот как они проходят, как они протекают, то это... Устойчивые, гармоничные, долговременные отношения. Второй вариант, это смотря от ситуации, если у вас вы чувствуете, что у вас что-то не клеится, то эта карта может говорить о том, что чувство да, утихает, угасает. Но тогда тоже надо посмотреть, в чем неумеренно вы и почему это происходит. Ну это да, это еще и правильное питание. Это походу может быть в аптеку. Почки, да, надо проверить по этой карте. Давайте теперь посмотрим колоду. Трансерфинг реальный. Ой, нет, извиняюсь, мистера Фримана, который говорит нам о том, что нам не достает, не хватает, на что нужно обратить внимание, чтобы у нас все в этом месяце получилось. Карта опора и зыбкость. И карта говорит о том, что, ну, как бы вот мысли у человека, да, которые могут помешать, меня никто не поддерживает, мне не на кого положиться, все на мне не могу расслабиться. Но про расслабление однозначно надо отдых планировать, потому что вот я здесь, кстати, еще не сказала, что это может быть природа, отдых у воды, да. Это надо обязательно планировать, чтобы восстановить свои силы. С другой стороны, когда мы ждем, что мы должны, кто-то нам должен помочь, мы сами свою силу теряем. Поэтому опирайтесь на себя, надейтесь на себя, заботьтесь сами о себе, и тогда вы придете к успеху. Опора вот здесь тоже вторая сторона. Хочу поддержки мужа, родителей, близких, но нужна надежность в партнере, еще стабильности. Стабильность это хорошо, ее нужно, конечно, искать и к ней стремиться. Но вот опять же о поддержке, да, если вам не дают поддержки, подумайте, почему, да, проанализируйте ситуацию. Но лучше надеяться на самого или на свою себя, на саму себя. Так, давайте теперь посмотрим колоду Трансерфинг реальности, которая говорит о том, чего, то есть, как мы можем изменить свою реальность, меняя свое мировоззрение и свои мысли. И выпадает карта тройка внутреннего намерения, отношения, и зависимости. Карта говорит о том, что чем больше вы настаиваете на своих каких-то желаниях, претензий, тем сильнее притягиваете в противоположное. Причина в том, что вы держите мир за горло, а мир же зеркало, он тоже в ответ как бы берет человека за горло. Подумайте, чему вы придаете избыточно важное значение, и в этом будет и ответ. Что нужно снизить важность. Все, что раздражает нас, все преследует. Вот кто-то нас раздражает, этот человек постоянно нам попадается на пути. Когда мы идем, хотим, допустим, быстро торопимся, и перед нами идут какие-то люди. Вот мы шаг влево, они влево, шаг вправо, они вправо. Это не они не специально делают, потому что они не видят вас, да, позади. А это делают маятники, да. Потому что вы завысили важность, вы слишком торопитесь, вы хотите быстрее прийти, но получаете противоположное. Поэтому спокойно идем и спокойно, но думаем, ладно, хорошо, раз я не могу ускорить процесс, значит я подожду. И это иногда приводит к лучшим результатам, чем вот когда мы через силу начинаем пробиваться и делать, как сказать, раздражаться. Карта говорит о ослабьте, хватку, отпустите мир на все четыре стороны. Позвольте себе быть собой, а другим быть другими. Если вы каким-то качеством, каким качеством придаете слишком важное значение и ставите себя в сравнении с другими, то возникает поляризация, которая как магнит притягивает неприятности. Отношения зависимости складываются между людьми, если они начинают друг с другом себя сравнивать, противопоставлять. Ставить условия, что если ты так, то тогда я вот так. Это проигрышная ситуация. И все конфликты вообще в жизни основаны на том, что мы сравниваем и противоставляем себя с другими, смотрим на других и действуем именно из этого, исходя из этого, как себя ведут другие люди, типа так и мы ведем себя. Иногда, как урок для других людей, иногда это может, конечно, быть. Но это в каких-то исключительных редких случаях. В основном, все-таки мы не должны зависеть от того, какие другие, что там может быть подумают, как они себя ведут. Надо иметь свою четкую цель и надо идти к своим каким-то задачам, да? делая как сказать, решая свои задачи. Если мы будем смотреть на других, мы, конечно, будем делать то, что они хотят, то, что им помогает, да, но не надо. Итак, дорогие близнецы, прислушивайтесь к своей интуиции, это очень важно. Именно она даст вам верные подсказки в важных каких-то вопросах. Получите, может быть, консультацию у астролога, астролога по каким-то важным вопросам. Идут вам возможности шикарно, открываются дороги и э, приятные какие-то запланированные воспоминания, встречи э, с людьми, может быть, да, и с, э, с родственниками или важные дела у сестер и братьев. На работе проявить нужно волю и стойкость, обуздать свои какие-то эмоции, вы добьетесь успеха, да? проявить терпение. Будет у вас материальное, тогда укрепится материальное положение, и достигнете своих целей. В отношениях в семье с детьми будьте умерены, тоже контролируйте свои эмоции, свои желания, подумайте, да в чем вы не умерены может, вы много ругаете близких, может, вы переедаете, перепиваете, лекарств много пьете, да, может, мало отдыхаете. В чем вот этот перебор? Опирайтесь только на себя, ищите опору в себе, внутри себя. И не зависите от чужого мнения, от чужих каких-то идей. И тогда все у вас хорошо получится в этом месяце. Я желаю вам удачи, я желаю вам успехов, новых э, каких-то идей, которые у вас должны да появиться, новых возможностей. Не упустите их. И, конечно, не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. До новых встреч, дорогие друзья!